Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Заместитель главы муниципалитета в республике Якутия получил обвинительное заключение за кражу с проникновением. Он похитил 380 килограммов сливочного масла с территории одного из сельскохозяйственных кооперативов. Чиновник совершил кражу 380 килограммов сливочного масла в республике Якутия. По данным пресс-службы прокуратуры региона, в сентябре текущего года он приехал на территорию одного из сельскохозяйственных кооперативов за 2 километра от села Крестях на своем авто. Об этом сообщает Рамблер. Буржуазные чиновники занимаются лишь двумя вещами. Защищают капиталистический уклад экономики и воруют у людей. Министерство социальной политики и труда Адумуртии принесло извинения за комментарии чиновницы, которая посоветовала родителям малоимущих и неполных семьях самим обеспечивать детей новогодними подарками. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба министерства в среду. Ранее в одной из групп социальной сети ВКонтакте пользователь задал вопрос об обеспечении детей из малоимущих и неполных семей новогодними подарками. На это чиновница посоветовала родителям самим покупать для них подарки. Буржуазный режим сначала довел миллионы людей до нищего существования, а потом в лице своих чиновников еще и советует нищим самим себя обеспечивать. Восьмилетний мальчик из Курганской области по имени Владик написал письмо Деду Морозу, которым попросил на Новый год машину дров, так как у его семьи денег на это нет и помочь им больше некому. Здравствуй, Дедушка Мороз, пишет Владик, как у тебя здоровье? Ты не болеешь? Я долго думал и решил попросить у тебя очень важное для нашей семьи. Нам не хватает дров топить печку. Нужно 8000 рублей, чтобы купить машину дров. Если сможешь, помоги, пожалуйста. Нам с мамой помочь больше некому. Заранее спасибо. С Новым Годом! Капиталистический строй, царствующий в нашей стране последние 30 лет, уже привел к тому, что новогодней мечтой для детей становится дрова для растопки печи. Исполнение майских указов 2012 года, в которых президент Владимир Путин потребовал резко поднять зарплаты бюджетникам, обернулось фарсом, не имея реальных ресурсов на то, чтобы профинансировать повышение уровня жизни, власти на местах запустили кампанию беспрецедентных увольнений в здравоохранении и социальной сфере, чтобы тот же размер зарплатного фонда распределить между меньшим количеством людей. За 2013 и 2019 года численность младшего медперсонала в России упала почти в три раза, на 61,3% сообщает счетная палата по итогам проверки указов президента. Социальных работников стало меньше, на 32,6%. Общая численность бюджетников, попадающих под майские указы, сократилась на 14,5%. Иными словами, без работы остался каждый седьмой. После столь массовых сокращений, неудивительно, что в период пандемии людей просто некому лечить. До чего доведет капитализм нашу медицинскую систему спустя еще пять лет, даже страшно представить. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании. С вами были пролетарские новости с честным взглядом на окружающий бардак. До встречи на следующей неделе.